Всем привет! Представляю вашему вниманию видео со своими впечатлениями по поводу посещения Балтийского стрелкового центра, город Санкт-Петербург. В дни минувших новогодних выходных решил посетить данный клуб. Впечатления остались только положительные, и это только от стрельбы в 25-метровом пистолетном кере. Больше информации о данном заведении можно найти на сайте данной организации. Информация будет актуальна для жителей и гостей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Mm. Что конкретно понравилось? Очень доброжелательный персонал, грамотные инструктора. Все объяснят, покажут, расскажут. То есть, это Хеккер и очень хороший пистолет. Он э, достаточно современный, намного современнее, чем все эти пистолеты. У него тут фишки такие есть, которые разработаны э, тем же конструктором, который с Вальтером работал. Mm -hmm. Поэтому они все тут судились, кто украл. На самом деле, mm -hmm. это очень хорошо. Вот когда, смотрите, вот, положение я взвожу, снял с предохранителя, да? Mm -hmm. Сейчас, не, не вот я могу поставить. Э, тоже не работает. То есть, он снимает нажатием на... Предохранитель, предохранитель снимает курок с боевого взвода. Но это как у Макарова, получается? Нет, не сосед... немножко не так. Здесь уже я ставлю сам на а. предохранитель, а. я ставлю сам на снятие с этого самого или на стрельбу. Угу. То есть, когда я стрелял с этих пистолетов, со всех, я спокойно могу большим пальцем выкинуть магазин, и у, -у, -у. у меня палец остается на спуске, у -у -у. что не есть хорошо на самом деле. Здесь дополнительная степень безопасности. Когда я... у меня палец на спуске, <связать> я не могу выкинуть магазин никак. <связать> То есть мне приходится снимать, ручка, или... снимать палец со... С боевой... со спуска. И вот я нажимаю. <связать> Лишняя степень безопасности вообще сп... на пустом месте сделана. <связать> <связать> Здесь специальная площадка для пальца, на которую я ставлю. Специальная площадка. Мелочь но тоже приятно тоже достаточно большую это самое цельное приспособление мушка большая плохо что хорошо что регулируется целик а плохо то что мушка она вот такая вот вставная угу. она, на данный а она уже давно ходит зад вперед угу. уже вот это минус плюс к тому же что у них магазин магазин он работает и для сорокового калибра и для 19-го. Угу. то есть он универсальный угу. На глоках пытались то же самое делать, но у них не совсем работает. Сняли предохранитель, ну не у всех, здесь только практически нужно будет да -да. у ПМ нужно предохранитель будет снимать. Уголка вообще на спуске, да -да -да. Да -да. Сняли, Живили. вторая рука жестче, правая расслаблена, один палец работает, левая держит. Поймали мушку целик, мягко плавно нажимаем. Когда нажимаем, самое главное, что видите, он не дергается. У -у -у. То же самое. Нажатие 80% вашего выстрела. Не надо зацеливаться. Лучше хорошо нажать, чем отлично прицелиться. Давай, Естественно, понравилась стрельба из пистолетов. На группу можно брать не более трех моделей. Мне достались. Глок 35 10-миллиметровый. Хэппиер кох. Модификации USP. Да. И спортивный коин. В процессе стрельбы узнал много нового и интересного по технике. Так, у нас. Ага, вот где то Десятка, вот она. Да, вижу. Это интерполовское решение, чем она хороша, что не видно. То есть человек на десятку не отвлекается. Ваша mm -hmm. задача четко точку мушки, в середину примерно выводить. Я понял, все. Ниже. То есть вы нажимаете, выстрел, пошел, потом идет отдача через 0,07 секунд, конкретно на Макарове. Я, короче, Пуля говорю. прошла 2 метра. Ага. А когда мы думаем о моменте отдачи, мы до, даже не момент выстрела, не стейте себе, до момента выстрела, мы делаем вот это движение. Компенсор, Оп! Как да? Все. Я С этим понял. можно бороться только одним. Не думать о моменте выстрела. Двумя мы решили все проблемы со всеми. <режисс> <Оружие> на... <режисс> Первый выстрелом ей в лоб, она Потом в него тоже хороший выстрел, тоже не мучился. Я, я чувствую. Вы сдали 5, вы сдали не сдали 2 <смех> Потому что как дергаешь, вот целишься сюда, а дергаешь, аж ей было Вот что такое дернуть, ждать момента Скажем так, развлечения для тех, у кого есть желание, время и определенное количество денег Развлечения не самых дешевых Платить нужно за патроны, но не менее 20 штук за один раз. В стоимость патрона входит аренда тира, оборудование и услуги инструктора. Молоко. Последним, да. Для пистолетов стоимость варьируется от 20 до 55 рублей за патрон. На мой взгляд, удовольствие того стоит. Спасибо за внимание. Всего хорошего.